Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня у нас с вами будет пеший обзор на район JLT. Этот район находится напротив Дубай марины вот он, в принципе, через дорогу, через Шейк Зайд роуд но я вам сегодня это покажу, и JLT расшифровывается как Jumeirah Lake Towers. Лейк Тауэрс, потому что башни и вот здесь вот такие вот искусственные озера. На самом деле очень хороший район, мне он очень нравится, и мы сейчас с вами пройдемся здесь. Сначала мы, конечно же, не будем его пешком весь обходить, потому что он большой, но тем не менее я покажу вам основные моменты, покажу, где находится станция метро, расскажу, в чем основные его кайфы, потом мы с вами сядем на машину и просто объедем его вокруг. Вот Пойдемте. Значит, здесь интересная инфраструктура тем, что есть вот такие искусственные водоемы и создана абсолютно вся инфраструктура для жизни. То есть вы можете сходить в ресторан, барбершоп, какой-то салон красоты, фитнес-зал, пожить у себя. И здесь есть еще станция метро, то есть без проблем можно доехать куда угодно. А через дорогу от нас находится Дубай-Марина. И сам по себе район GLT дешевле, чем Дубай-Марина. Процентов, наверное, на 30, если здесь рассматривать недвижимость. Как вы знаете, мы недвижкой занимаемся, достаточно много здесь квартир продали. Наши менеджеры могут вас проконсультировать. Ссылки указаны внизу. Но ну, вообще сама по себе концепция действительно крутая. Сейчас мы с вами пойдем. Подождите секунду, пока не торопитесь. Можете пока налить себе чайку. Я сейчас чуть-чуть поболтаю, и мы с вами двинемся. Очень прикольная идея с вот такими вот теннисными кортами, которые стоят на воде. То есть здесь стеклянная вот такая поверхность, сверху натянутая сетка. То есть вы можете со своим партнером играть и наслаждаться вот такой объем вот видом на воду. Сам по себе GLT представлен из нескольких кластеров. То есть каждый кластер, это по три дома, но мы сейчас с вами в них зайдем. И посредине вот такой вот большой водоем. А вокруг водоема у нас с вами вот такая вот пешая зона. Также есть еще зона для самокатов. Но, к сожалению, здесь нет, знаете, вот этой вот прорезиненной поверхности, чтобы бегать можно было комфортно и не гробить колени. И вот смотрите, как это представлено. То есть сверху у нас находится вот такое здание. Uh, у него там же сверху расположилась парковка, также есть подземный парк вон вот тут. А вот эта вот часть представлена коммерция. И так, по сути, во всех кластерах. И еще, наверное, да, так, пока с вами идем, еще только начинаем обзор, хочу рассказать о как можно отличить офисное здание от жилого. Вот вы можете сначала сейчас написать в комментариях, в чем разница, на ваш взгляд, как вы считаете. А потом я вам скажу. Но ну, вот сначала можете просто присмотреться. Отличие на самом деле видно сразу, если знать, куда смотреть. Так вот, в чем же отличие офисного здания от жилого? Я надеюсь, что вы уже написали в комментарии. А теперь я вам рассказываю: офисное здание не имеет балконов, а жилое здание, зачастую с балконом, есть, конечно, некоторые исключения типа буш халифа потому что там тоже есть жилые апартаменты, они а без балконов, потому что само по себе здание сверхвысокое. Это просто небезопасно. А здесь, как вы видите, очень легко можно понять Черное здание офисное, это здание офисное, это здание жилое, жилое, это тоже офисное здание Вообще, сам по себе район GLT это перемешка жилых резиденций и офисных зданий Потому что здесь находится фризона и здесь, значит, не каждый может заполучить Лицензию, грубо говоря, на открытие офиса Только в некоторых сферах И в основном это ребята, которые торгуют на экспорт То есть первое Это сельскохозяйственные продукты металлы, тяжелые металлы И еще есть третий Я забыл Мы, короче, хотели именно здесь э, сделать офис Но не в этой зоне Точнее в этой зоне мы его не можем открыть Нравится. Потому что зона не располагается Так как у нас теперь в офис Бизнес были. Вот такая вот история и мы с вами идем сейчас Такой небольшой зигзаг сделаем Дойдем до станции метро Покажу вам где находится Дубай Марина И дальше мы с вами двинемся В кластер где живу я Покажу также особенности И двинем уже на машине Просто прокатимся Увидите что такое GLT Именно с колес Сразу наверное хочу сказать что GLT сильно комфортнее На мой взгляд чем Марина Он более спальный Здесь нет толп туристов Здесь, по сути, та же вся самая инфраструктура есть. До Марины можно добраться. Но, как вы знаете, Дубай-Марина в основном стоит в пробках. Если вы смотрели предыдущий обзор про Дубай-Марину, мы, конечно, там не зацепили все пробки, но, тем не менее, они есть, они существуют. Вот отсюда, наверное, еще раз можно рассказать, как построены все кластеры. То есть у них есть центральный заезд, и в каждом кластере стоит по три здания. Раз, два, три. 3. Это один кластер. На каждый кластер идет у нас коммерческий этаж снизу. То есть здесь могут там быть японская, русская, какие-то аптеки, магазины и еще что-нибудь. И сверху тоже располагается такая небольшая часть коммерции. И абсолютно в каждом кластере есть какой-то магазин. Будь это Карифур, какой-то магазинчик у дома, спинас там, ну и еще что-нибудь. Мы сейчас зайдем с вами в какой-нибудь кластер, ну или хотя бы в котором живу я. И это все увидите Сверху парковка значит, платная, снизу парковка идет резиденция, подзем... резидентская, подземная, то есть она идет в придачу к квартирам. Вот. Ну и вообще, как бы, согласитесь, прикольная да, такая атмосфера, что у тебя огромное количество кафешек, прогулочных зон. и вот эта вот велосипедная и самокатная дорожка. Они постоянно здесь ездят, звоночки вот эти вот свои теребоньки, чтобы там все разъехались и значит здесь комфортно, действительно можно на самокате и на велосипеде передвигаться так, мы сейчас значит с вами сделаем, как я уже сказал, зигзаг сходим немножко туда, покажу вам станцию, а потом вернемся на кластер, на котором живу я то есть обзор будет не сильно длинный, но я думаю, что у вас первоначальное какое-то понимание, что такое GLT придет еще раз повторю, GLT лично мне нравится больше, чем Марина Просто потому что здесь спокойнее Отсюда спокойнее выезд Здесь нет толп людей То есть это конкретно район для себя Но он, кстати, очень хорошо сдается в аренду Он просто чуть дешевле, чем Марина Но у Марина реально есть проблемы, если ты живешь на долгосрок Потому что толпы туристов, конечно, это поначалу прикольно Вид на воду, это тоже прикольно То есть вышла у тебя вся вот эта вот туристическая инфраструктура Это, конечно, круто Но лучше жить через дорогу от Марина Марина вот то есть, вот Дубай-Марина, это вот этот район, он уже здесь. А вот это вот, значит, здание, да, такое красивое, стеклянное, с полузолотой крышей. Это станция метро. И здесь же у нас идет переход через зайт роуд И если вообще, например, рассматривать GLT, то здесь как бы много кластеров. Сейчас я вам покажу все-таки, чтобы вы понимали, что такое кластер. Так вот, можно рассматривать много кластеров. Но при этом есть кластеры с более лучшим расположением в дубай марине С более худшим. Вот, например, я живу в кластере Кей. Это вот этот. И здесь вот это кластер Си. Э, там би Это Кей. Короче, тут я могу запутаться. И сейчас и вас тоже запутаю. Лучше, на мой взгляд, покупать универсальную недвижку всегда. И вот здесь как раз универсальность. Это близость к этой станции метро. Потому что из моего, например, дома до сюда идти 4 минуты и отсюда я могу добраться хоть в экспо хоть э, в центр в Даунтаун, на бизнес бей в любой мол сходить и здесь же еще кстати через дорогу у нас располагается дубай марина мол а вот кстати как реализована парковка то есть сверху у нас такой стилобат там площадка перед домами а снизу у нас вот такой вот паркинг. и там еще есть подземный этаж Минусы, на самом деле, у этого паркинга тоже есть, потому что если там вдруг дует песок, то все тачки в песке. Поэтому, возможно, лучше, например, как-то выбирать паркинг на этаже ниже. Он тут тоже есть. Я вам сейчас его тоже покажу, когда мы дойдем до дома. Станция метро называется DMCC. Я, к сожалению, забыл аббревиатуру, но вы сейчас увидите, как она называется. И здесь вот, пожалуйста, вы можете либо куда-нибудь уехать, воспользоваться общественным транспортом Дубая. Очень комфортная тема, потому что рядом метро, и, грубо говоря, по этой ветке там вся инфраструктура находится. Либо через вот этот переход вы можете дойти до Дубай-Марины, сходить там в Марину Мол, например, там какие-то продукты купить, White Rose, если вдруг в этом есть необходимость, за шмотками там какими-нибудь или еще что-нибудь сделать. Давайте даже, просто для интереса вам поднимусь, покажу, как это все выглядит. Какой он громкий, а? а? Переходы сейчас он проедет, это просто невозможно будет. Очень громко. Причем никого не было. Короче, ладно. Каждый переход кондиционирован. То есть... Вы знаете да что летом в дубае достаточно жарко и здесь вполне себе комфортно можно спрятаться от жары сходить там куда-нибудь в магазин или просто охладиться, например постоять а вот кстати как у нас реализован кластер вот смотрите это основной подъем подъем наверх ну, сейчас вот скоро туда как раз заехала и у нас раз два три здания а под ними вся территория от парковка сверху парковка платная снизу парковка она резидентская офисная или еще какая-нибудь то есть она ну, туда просто так не заедешь, там есть карточки. И, значит, вот такой вот длинный у нас переход через Шейкзайд И там мы оказываемся с вами на Марине. На самом деле, ну, вот туда же, конечно, если рассматривать, может быть, с неограниченным бюджетом и выбирать себе недвижку для аренды. Если, короче, выбирать недвижку для аренды, то, ну, Марина даст, конечно, больше дохода. А если делать так, что, например, есть какой-то ограниченный бюджет, хочется купить квартиру и самому, например, в ней отдыхать, остальное время сдавать, и так, чтобы ну, туристы не докучали, а потом, возможно, в нее переехать и не стоять в пробках на машине, то лучше джилдить. Это факт. Ну, короче, вот Шейхзайд Роуд. Мы, по сути, уже с вами почти дошли до Марины. Вон там вот конец перехода. Дубай Марина. Мы туда please. с вами не пойдем. Мы пойдем с вами назад. А это вот Шейк Зайд Потому что здесь громко и как бы особо не получается ничего снимать. Ну Вообще пока вот оцените инфраструктуру. Не в самый час пик конечно попали. Вот кстати ребята еще юзают самокаты. И это действительно хороший симбиоз если вы например приезжаете сюда на какое-то недолгое время да, и там ездите на море за продуктами то вы можете купить самокат и пользоваться метро то есть вы приезжаете на своем самокате сюда грузите его в метро доезжаете там до даунтауна и там грубо говоря едете куда хотите все спускаемся с вами вниз короче от GLT например до Дубай Марина Мол идти ну, типа 8 минут пешком. На машине, кстати, ехать столько же. Может быть, даже дольше. Потому что, опять же, Марина стоит в пробках. Но нужно просто выбирать временные окна, чтобы в этих пробках не стоять. В принципе, как и везде. То есть есть загруженный трафик, временное окно. Есть, когда этого трафика меньше. И мы с вами вновь сейчас выходим на GLT. И идем смотреть кластеры дальше. Сейчас мы отправляемся с вами здание, где живу я. Я вам покажу, как выглядят внутренние парковки. Сядем в тачку и поедем просто кружок дадим. Покажу вам, где находится гольф-поля. На них мы не заедем, просто пальцем покажу, где. Ну и если, например, вы любите на велике покататься, то можете арендовать. Пожалуйста, это все есть. Ну и вообще, если вы уже часто переезжаете, там куда-то ездите, путешествуете, то я всем вам рекомендую открыть какую-нибудь карту казахского, армянского или еще какую-нибудь интернациональную карту, которая принимается по всему миру. Есть просто сервисы. Если интересно, могу поделиться с вами. Оформить и будете кайфовать. Потому что, естественно, за наличку вам его никто не сдаст. То же самое, как бы ходить с Наликом и оплачивать карту. Ну, какое себе удовольствие. Ладно, мы с вами переходим дорогам. И, оказываемся уже в другом кластере Сейчас вы все это увидите В Дубае, кстати, вежливые водители Они, конечно, иногда Подтраивают Но, тем не менее, пешеходов они всегда пропускают Вообще, напишите в комментах, как вам картинка В целом нравится ли вам подобного формата обзоры Вот такие когда мы с вами именно пешком там не на мопеде ни на чем а просто передвигаемся смотрим ножками как это все сделано сейчас вот в клумбу заглянем покажу вам как ребята вот такое вот лиственное дерево высадили в песке и постоянно его поливают здесь у них цветы это тоже песок и вообще вокруг нас по сути только один песок и раньше это была пустыня а здесь вот теперь оазис с тенечком с комфортом и все ультрасовременная. Здесь тоже песок, как вы видите. Хотя достаточно большие растения. Короче, они очень много денег тратят на поддержание города в зеленом вот таком состоянии. И за это прямо стоит сказать, но ну, отдельный лайк, потому что они, ну, прям красавчики. Так, мы, знаешь заходим в наш, я не знаю даже как сказать, не кластер, какой-то, ну, район, может быть, объединение кластеров. Вот в этом кафе я частенько завтракаю. Называется Chapter Nine, у них есть комбо. Но есть, значит, косяк, что ты заказываешь в меню, например, завтрак, потом кофе и какой-нибудь там круассан, условно. И они зачем-то кофе несут первым. Вот. У меня партнер Искандер постоянно ругается с ними на этот счет. Ну и, значит, я тоже в этот разочек влип. Так что будьте в курсе, что лучше уточнить И мы с вами, значит, проходим сейчас чуть-чуть еще буквально метров, может быть, 15 И окажемся возле нашего озера Расскажу вам, что как у нас, вот, к сожалению, теннисного корта на воде нет А вот так хотелось бы, чтобы он был Но зато у нас есть гондолы Вот эти вот лодки Которые не плавают Но тем не менее Очень много, как вы заметили, да, здесь тенистый зон. То есть можно книжку почитать, прогуляться там с малым или еще что-нибудь поделать. Прикольно. Вообще задумка была такая, что в Дубае же действительно жарко, а возле воды как бы легче просто эта жара переносится. Поэтому сделали искусственные озера. Они там как-то фильтруются, чтобы у них вода не цвела. Купаться в них, конечно же, нельзя. Но тем не менее, просто жить у водоема, у пруда... Это круто. Ну, грубо говоря, то же самое, как вот в Москве. Какой-нибудь дом возле пруда или с видом на воду. во-первых, делает недвижимость более такой качественной, наверное, так будет правильно сказать. Комфортной и успокаивающей в плане вида. То есть ты просто пришел, вот так вот встал, на воду смотришь и думаешь. Ну и так еще взглядом вот охватил какие-то новостройки. По ценам. Я не буду сейчас вам ничего называть, потому что цены меняются. Они, конечно, не меняются, как это делается в Сочи или где-нибудь в Турции. То есть они здесь более-менее стоят. Но если интересно вообще недвижка в Дубае, то ссылки вы найдете внизу. Там нужно будет заполнить либо форму обратной связи, либо просто написать нам в мессенджеры, либо позвонить. И как бы ребят с вами свяжутся, все это расскажут. Все достаточно подробно. Вы информацию получить И за сколько сдавать? И какие рассрочки? Кстати, если вы вдруг не в курсе. Вся недвижка в Дубае, за исключением готовой. Но и готовая тоже иногда, продается в рассрочку. То есть, если вы захотите купить стройку какую-нибудь, то там будет рассрочка. Года на 2, 3, 4, 5, 6, в зависимости от застройщика. Ну и недвижка, конечно, здесь распродается очень быстро. И вот, например, мы с вами видим, вот скелет здания да только возводят. Его уже как 4 месяца назад полностью продали. Ни одной квартиры от застройщика нет, его только начали строить. Ну и в Дубае как бы здания вообще продаются за 2-3 дня примерно. Вот. Как-то так. А на сегодняшний день, вот в ближайшее время, будет несколько стартов. На Марине будет старт, на GLT будет старт, кстати, в нашем же кластере здесь. И можно как бы забронировать, точнее, проявить интерес. Денежный интерес. Где-то там 5-10% это нужно будет заплатить, если, грубо говоря, вы его вносите, вам предлагают выбрать там какую-нибудь площадь, которая вам нравится, если вам эта площадь не нравится, деньги возвращаются назад. Как бы по-другому, к сожалению, никак. Это не Москва, это не Сочи, здесь более агрессивный рынок недвижимости, и вот такие вот высокие здания спокойно продаются за 6 часов полностью. То есть тут не получится повыбирать. То есть тут нужно сначала закидывать кэш что ты хочешь условно как это поучаствовать в торгах ты хочешь поучаствовать в том доме хочешь поучаствовать в этом доме и вот например тебе говорят все ланч произошел это старт и ты такой да вот мне вот эта площадь нравится мы ее оставляем все ты начинаешь там за нее платить рассрочку в другом например не понравилось ты говоришь нет все мы отменяем типа бронь возвращаем деньги вот так это происходит ну, GLT, конечно, хорош. И мы сейчас с вами прям через здание пройдем а, внутрь. Хотите, кстати, я вам покажу вообще, как выглядит это здание. То есть, вот я все говорю, что круто-круто. Вообще же здания в Дубае не сдаются в эксплуатацию без бассейна и без фитнеса. И вот, значит, я живу в Ambil Residence. Я сейчас вам покажу, что за бакунат кузи еще есть. Много, на самом деле, что есть. Вы сейчас кайфанюете. Это не парадный код. Это парковка. И мы сейчас с вами зайдем в здание, а потом уже поедем под джилте дальше. То есть все вот эти вот парковочные места, они все идут в придачу квартирам. Это, так скажем, первый этаж. Вон есть спуск в нижний этаж. Ну вот первый этаж, он, значит, имеет вот такой косяк, что если тачка долго стоит, она пылью покрывается. Вот как-то так. Короче, я не буду сейчас смущать охранника. отключу камеру, включу уже где-нибудь там на этаже. Я прошу охранника. Это значит лифт. И нам с вами нужно подняться сейчас на первый этаж. Там располагается джакузи, бассейн и тренажерный зал. Вот этот приезд. Шесть лифтов. Ну, как бы здесь никогда не до чередей. Поехали. Лифт комфортный, то есть больше чем минуту я никогда лифт не жду здесь. Без проблем добираешься, куда хочешь. Так что все это есть. Вот. Зал, я думаю, что ну, блин, не знаю, буду показывать вам или нет, потому что здесь стоит чувак, который смотрит за этим всем. И он может, конечно, сказать, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, зал, конечно, очень хороший. То есть я сегодня с утра сходил Здесь вот, если вы обратите внимание Боксерские груши Там куча дорожек Здесь, ну ладно, вроде Как говорится Шухера нет Зайдем И Здесь все прям цивильно Куча тренажеров Беговые дорожки Штанги, гребля Все, что хочешь Все это представлено. Выходим отсюда и сейчас я вам покажу, как выглядит у нас бассейн. И так, по сути, в каждом доме. То есть он не, не это не люкс какой-то, это просто ну, средний сегмент. Здесь вот душевые, переодевалки. И мы вот выходим к басику. А басик у нас вот такой. Народу много, конечно. Отключу сейчас дальше. Здесь вот, значит, профессиональные загорачицы лежат. А с этой стороны у нас вот еще и джакуби есть. Все это сделано, чтобы с коляской могли подъехать. То есть никаких лишних ступенек. И три вот таких вот подогреваемых джакузи. Подходишь вот так вот. Включаешь, включаешь его, говорю. И набалтываешь джакузи. Ну, что в чем неблагодать-то, а? Все. И с той стороны, значит, еще терраса. И все дома плюс-минус такие же. Да, конечно, есть какие-то лучше, какие-то хуже. Но, тем не менее, они все плюс-минус одинаковые. Вот. И это, еще раз повторюсь, не люкс-сегмент. Это как бы средний, может быть, чуть-чуть выше среднего. И вот такая вот часть барбекю. То есть вы можете воспользоваться общественным грилем. Пожалуйста, здесь сосисочки там пожарить. Здесь, значит, с ребятами посидеть, что-то Поготовить, и как бы грили, как вы видите, много Ну и там вот еще детская площадка Ну, конечно, в Дубае детские площадки Это, так знаете, как Плевок в лесу родителям Потому что Да, это, это, конечно Не то, что мы все с вами Ожидаем Но она есть, это как бы главное То, что вот здесь энергию вашего ребенка Можно куда-нибудь спустить вот. пожалуйста Выходим Теперь мы с вами идем вниз, в парковку, и просто вокруг GLT сейчас газанем, посмотрим, как это все выглядит. И вот мы с вами оказались на парковке. Под нами верхняя парковка, там здание, здесь, значит, участок, тут вообще стройка идет. И мы с вами идем, значит, искать тачку. Ага, вот она. И поедем сейчас. Покажу вам, в принципе, как работают карточки, что это такое, зачем они нужны. И как бы всегда места есть, в общем. Ну вот даже тачка в принципе стоит и она достаточно пыльная уже. Оп, погрузимся и двигаем. Как я вам уже говорил Что есть парковки Это грубо говоря вот ну, Нижний уровень открыт Это даже не подземная А есть конкретно подземный паркинг И он находится у нас вот В той части Сейчас проедем тоже Покажу его вам Увидите То есть можно спуститься Вот сюда вниз И дам еще одна такая же парковка как бы в Дубае без машины просто особо не попередвигаешься поэтому за парковки они заморачиваются вот так вот мы выезжаем сейчас с вами с территории нашего дома и газой вокруг GLT вот, значит, у меня тут есть карточка этот раз вам отпился и мы ее так как дали-дали ушли проедем сейчас с вами просто вокруг райончика никуда там вправо влево сворачивать не будем и вообще когда вот вы подъезжаете к GLT, то здесь вот указаны кластеры мы выехали с вами из Кей, это l дальше m и везде вот они вот такие вот то есть по три дома стоит сейчас ну вот давайте даже наверное ради интереса заедем вот сюда в этот кластер то есть мы с правой стороны вот эта парковка из которой мы выезжали а сверху у нас находится вот такая вот часть здесь еще будет строиться один дом потому что одного не хватает вот даже под него здесь площадка есть вот тут когда-то вот Будет построен дом в дальнейшем Некоторые на самом деле по 5 домов Ставят и вот у нас как раз таки Будет стоять дом от Астон Мартин от Будет строить Вот так что там можно приобрести Это вот офисное здание Красивое, эстетичное Очень высокое И там вот будет располагаться офис Оно еще пока строится Не здано. И как вы видите, мы с вами прям без пробок передвигаемся. То есть есть немножко светофоров, но они супер короткие, не какие-то длинные. Просто на Марине ты как встанешь на эти светофоры? Они каждый там по две, по две с половиной минуты. А тут мы только встали и сразу поехали. Вот такая вот история. Есть, конечно, не очень удобные кластеры, вот типа вот этого, потому что находится в самом-самом конце. Вот. и от него, если, например, вы пешком хотите добраться, то это будет, ну, проблематичнее, если мы говорим именно ну, пешком про марину, ну, а на машине на самом деле вообще без разницы. В Дубае без машины особо и не выживешь, потому что тут супер длинные расстояния, и как бы тут есть кондер, кайфы, и они тут сами по себе машины недорого стоят. Это вот Дубай Марина, то есть она вот находится ровно напротив нас, то есть удобно и ездить, и ходить пешком и все что угодно делать так, надо наверное обогнать ребят как-то а то они видимо сворачивают да? мы сейчас с вами на самом деле недолго будем ехать на машине, потому что сам район он хоть как бы и большой но его кругом объехать ну это типа минут 10 может быть от силы даже и до наверное меньше но определенный плюс именно GLT в том, что ты не стоишь здесь в пробках Вот если тебе надо в центр, тут ты встал и поехал А если тебе надо в центр, а ты живешь на марине, тут ты встал и встал в пробку Вот как-то так Мы с вами уже сегодня сходили вот на это здание Это именно станция метро Вот он, видите, длинный такой переход через Шейкзайд Роуд Вот тут вот мы с вами гуляли В этот кластер мы с вами ходили Все как бы мы с вами посетили вполне себе комфортный район и опять же его кайф в том что вот GLT, вот марина то есть марина один из самых туристических курортных районов дубая а этот GLT, который просто дешевле но в том же самом месте и плюс еще и комфортнее дубай марина мол вот он сейчас на ваших экранах вот посредине это шейк за то есть вы на нее выезжаете, можете там На он либо в обратную сторону В Абудобе доехать А это все вот у нас кластеры, кластеры, кластеры GLT То есть они у нас везде сверху подписаны Вот это кластер Q, дальше кластер R И все они одинаковые То есть в них сложно запутаться И что-то там как-то не понять Ну лежачие конечно жесткие у них Вот я хочу сказать вам Что вот здесь я понял, что в Дубае нет смысла иметь спорткар, низкий спорткар потому что бампера можно на раз-два оставить вот на таких вот лежачих потому что если у нас даже только что, если вы слышали, подвеска отстрелила в максимальное положение то на спорткарах я видел, как у Ламбы отлетал бампер, как они шваркают постоянно ими, Это, то есть все происходит потому что они ну прям такие жесткие также здесь расположены отели Расположены офисные здания Ну и резиденции То есть все что угодно, все здесь есть Ну вот это конечно лежачий Такой прям пожестче И мы с вами вот так вот сейчас Кружок объезжаем Возвращаемся на то же самое место Вы делаете выводы от GLT, Нравится вам здесь или не нравится И уже на основании этого обращайтесь по контактам, которые указаны внизу в описании к этому ролику. Наши менеджеры с вами связываются, рассказывают вам все про недвижимость Дубая, за сколько она сдается, какие есть рассрочки, какие есть цены, какие условия, какие преимущества, окупаемость, когда эта, грубо говоря, недвижимость выходит из строя и так далее. Ужас, какой он большой был. Вот, и это все вы можете сделать именно по ссылкам внизу. Мы сейчас с вами, по сути, уже заканчиваем объезд GLT. Он именно такая, как вокруг круговая дорога есть, для того, чтобы удобно было добираться в любой кластер. Только что мы с вами были вон у того здания. Теперь оно, как вы видите, далеко находится. Но всегда как бы комфортно. И еще раз повторюсь, большой плюс в том, что нет никаких пробок вообще. Ты не нервничаешь, передвигаешься Домой спокойно приезжаешь Если работаешь здесь, то тоже у тебя Все, значит, в плане быта Налажено Как бы вот такая тема Ну давайте уже до конца Просто, чтобы мы с вами сделали полный круг Доедем сейчас именно До места, где живу я Чтобы вы увидели вот прям вот Полную картину GLT Чтобы не сказали, что ты там вот это счет не показал То здесь вы увидите все Блин, я же хотел вам еще гольф-площадку показать Ну хотя бы где она находится Так вот она сзади К сожалению, я что-то запамятовал и забыл вам это все рассказать Ну давай. как видите, много что строится Есть некоторые предложения Вообще по GLT в принципе можно купить как и новострой, так и вторичку Вторичка отличается в том, что нужна просто полная стоимость сразу То есть вы там просрочку уже не купите А многие на сегодняшний день наши с вами заграждане покупают именно из-за рассрочки Дубая, Потому что бесплатные деньги сразу вкладываешь Там есть еще постхендовер, это рассрочка после получения ключей И то есть ты уже сдаешь квартиру и получаешь с нее доход Почему нет? Мы, кстати, с вами вот в этом кластере гуляли с самого начала. Вот здесь мы ходили. Здесь я вам рассказывал, чем отличается офисное здание от неофисного. И уже вот-вот мы с вами окажемся. Вновь на круге. Блин, красный свет. Ну вот заодно сейчас и посмотрите, насколько длинный красный. То есть он, по сути, пропускает только тот поток и пешеходов. Здесь еще, как вы видите, есть сверху вот эта часть. То есть спокойно можно подняться, перейти дорогу без всяких проблем. Черное знание красиво, смотрится. Такое, оно выбивается из всего ансамбля. Как бы оно вот находится внутри ансамбля, но оно вот выделяется прям. Напишите в что вам как. О, зеленый уже загорелся. Ну, короче, на Марине такой... Вот сказки, как здесь, со светофорами, конечно, не встретишь, потому что там, если ты встал, то встал надолго. И здесь нужно прям следить, чтобы вот ребята на мотоциклах, доставщики, там, не, не подлезли к вам под колеса, потому что они как бы ездят по правилам, но не все. Вот такая вот история. Это просто 18 километров. И вот у него полоса для разгона началась, а он трается. Движение в Дубае оно такое своеобразное. То есть чувак, например, может ехать, ехать, ехать, встать посредине дороги, затупить, и пока ты ему не посигналишь что он не поедет. То есть что там у них в голове происходит, ну не знаю. Потому что интернациональное движение очень много людей с разных стран, очень много у всех различных привычек. Хороших, плохих, непонятных и так далее Это все есть и Здесь это все потом перемешивается И мы получаем дубайское движение так. Вот тоже, например, не определившийся человек И мы, по сути, с вами вернулись в Кластер Кей Сейчас я вам покажу, докажу, что мы сделали с вами полный круг По GLT И вы, ну, я считаю частично, но познакомились уже с этим районом, господа. Вон, в принципе, там находится наше здание. И еще раз повторюсь: что если вас интересует недвижимость Дубая, хотите что-то приобрести, не обязательно это GLT, это может быть Марина, Даунтаун, Хартланд или еще что-нибудь. Любой райончик, который вас интересует, у нас есть менеджеры. У нас есть очень хорошие специалисты, которые расскажут вам всю подногоднюю Дубая, где выгодно, где невыгодно, где вы потеряете деньги, если вы будете инвестировать, где вы не потеряете эти деньги, где вообще вот, куда стоит, короче, вкладывать, а куда не стоит. И ссылки у нас указаны внизу в описании к этому видео. Поэтому, господа, переходите туда, пишите нам. Обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте лайк и расскажите об этом канале своим друзьям, потому что здесь говорят полезные вещи. Вам всем удачи, хорошего настроения. Мы закончили с вами с GLT. Надеюсь, он вам понравился. И пока вам. С вами был Макс Репью.